Да, конечно, она вот закончила как раз там все. Это где-то март должен быть, март, февраль. Вот где-то так. Не, у нее прекрасный результат, у нее великолепный. Я вам больше скажу, поскольку у нее эта проблема не единичная, мы с ней сделали подобную работу, переместили вниз Десну еще в первом сегменте в области 14, 15, 16 имплантатов, а не зубов. И там великолепный, стабильный такой же результат. И она не сделала во втором, только потому, что уже очень устала, уже хотелось какие-то все-таки иметь результаты, потому что все это длилось долго-долго-долго. А когда она сейчас закротезировалась, она пришла ко мне, она не у моего доктора просто ортопедию делала. Она пришла ко мне и говорит, вот, Мария Александровна, что же вы меня не убедили сделать все-таки второй сегмент уже до конца? А сейчас, видите, вот не так смотрится, как все, что мы с вами прооперировали. Но это вот как бы... Мне уже так было и жалко, я уже столько ее все перерезала, там просто пришлось какие-то имплантаты убирать, переставлять, что-то там. Еще у нас такая долгая была ситуация, что я решила, что уже что невозможно больше мучить. Тем более все-таки ну, надо да, давать должное, что все вот эти манипуляции, они... Протекают с последующими отеками, выраженными всеми. Хотя болевых ощущений фактически пациенты не испытывают. По поводу, кстати, я с вами очень не соглашусь. Скажите мне, пожалуйста, как выглядит лучший сосочек? Вот этот или вот этот? Ну, не видно. видно, да? На подождите, который Я не согласна. Да. все правильно да. да да да а вот это правильный рост соединительной ткани зрелый спокойный и здоровый и он, и он абсолютно будет потом так же как и здесь выглядите с ним но с ним все прекрасно поверьте мне я это все, это, это, просто, видите, это был такой длительный этап, Это такая история была Она должна была все делать у меня, и у нее заболела мама, и ей пришлось уехать в Крым на неопределенное время вообще То есть она там четыре года жила и выхаживала ее И, а поскольку у нее все обвалилось, она пошла просто там э, и сделала <гархи> Да ну вот, Она мне еще позвонила, такая довольна, мы при этом не теряли с ней какого-то контакта Она мне позвонила, сказала, что Мария Александровна, я все сделала, мне сделали за два посещения все зубы А я как бы, зная ее, я ей на нижней челюсти просто приводила там тоже все в порядок, чисто продентологически и мы там тоже превенитивно в ей увеличивали и так далее. У меня прошла тоже многие такие курсы лечения. И я с ужасом подумала о том, что я все сделала за посещение, но промолчала. А что я могу сказать? Уже же сделали все. Ну и конечно, она приехала и пришла вот каяться. Ну вот. Вот ваш сосочек. Получите, распишитесь. Это, наверное, уже год, я так думаю. Угу. Нет, это еще вот тогда. Вот она запротезировалась. Только вот в феврале закончили 2020 года. Уже все конечное, потому что там потом еще оказались работы внизу. На нижней челюсти пришлось удалять зубы, еще ставить имплантат. То есть ну, такое, -то у нас, как в той известной. За время пути собачка, короче, подросла, и план лечения изменился сильно. Что мы когда-то начинали с другого. Она потеряла вот этот зуб, к сожалению. Вот, мне, мне пришлось его удалять и, и ставить туда имплантат. Вообще по, по обидному пути, по итрогенному. Ей доктор, зачем-то начала его депульпировать, терапевт перфорировала стенку и вместо того, чтобы сказать мне она взяла, поставила туда вкладку и естественно, что она накусила на временную коронку и что там случилось? перелом по феврорации да. очень обидная была потеря что у нее так там своих зубов уже наверху не осталось они хотя бы какую-то поддержку все-таки дают окружающим тканям свои. И зубы-то здоровые у нее там были, то есть вообще на ровном месте у нее произошла такая история. Но вот это ситуация, где здесь еще это свой у нее собственный зуб. Мы вылечили с вами атрофический процесс, на имплантате все у нас успешно, хорошо, трансплантат стабильный, никуда не девается, не умирает, приживается, потому что мы теперь все знаем, что есть правила коэффициентов при мертв... на, мертвых. на мертвых зонах на имплантатах. Да? Не остались вопросы у нас тут? Специально для вас зону забора трансплантаты с неба, Какая? От первого маляра и дистально. Мы не забираем трансплантат в зоне премаляра, потому что там жировая ткань. И если вы его доэпитализируете и убрали жир, у вас остается миллиметр способного трансплантата, который не может выжить потом. И в области бугра что у нас есть? Почему там качество трансплантата самое лучшее? Четыре типа коллагеновых волокон, которые являются самым оптимальным материалом для строительства своей собственной ткани. Но не всегда мы имеем возможность, поэтому мы берем. Кстати, мы исследовали твердую мозговую оболочку, и оказалось, вот почему она утолщает биотип. Я долго просто не могла понять, но все мембраны ставят, они не меняют биотип, а вот твердая мозговая оболочка меняет биотип. И оказалось, что она тоже содержит все четыре типа коллагеновых волокон. Первый, второй, Первый, второй четвертый. А третий нам вообще не интересно просто. Это микроскопия. Вы что да, конечно. Да. Что? Я могу рассказать это и в конце. Или? Ну, да, давайте, да. Алексей очень любит, вот он, он сам сделал все препараты по гистологии, отсмотрел. Ну, я просто делала само исследование хирургическое, доклиническое на животных, а он это, эти препараты, заготовленные, уже потом э, все отсматривал, и искал там правильные клетки, да, правильные препараты, которые потом уже э, добавляли в презентацию. Гистология не мой сильный конек в плане отсмотра препаратов. Я честно признаюсь, я с института, кроме кровь по Романовскому гимза, не могу определить ничего. Они для меня все на одно лицо. Ну что, вот традиционная история. Направленная тканевая регенерация в области переимплантитов. С, с вовлечением костной структуры, да, потеря костной структуры произошла. В принципе, очень управляемая история, потому что посмотрите, что здесь хорошо. Я не слышала. Вурскуляризация <связывая> создана доктором специально уже. Нет, что здесь хорошо? Дефект включенный, да. То есть, как правило, это более благоприятная ситуация, конечно, когда мы имеем какие-то включенные дефекты. Помните все классификации да, дефектов? <связывая> Что? <связывая> <связывая> <связывая> Нет, по Кеннаде это другие, это ваши любимые ортопедические.